Дорогие мои девушки, в одном из рилсов получился такой классный разговор, переписки в комментариях с мужчиной. Давайте такой вопрос я задам в этом рилсе, да? что нужно женщине, чтобы мужчина ей понравился? То есть какие критерии женщины на сегодняшний день рассматривают? Да? Вот чтобы растопить сердце снежной королевы что должен делать мужчина да? или каким должен быть мужчина ну понятно принц на белом коне это у него сто процентов получится но давайте будем реальными давайте посмотрим все таки что принцев на всех не хватает и вот хороший мужчина хочет обратить внимание женщины на себя каким Какие поступки должны быть его, чтобы женщина обратила на него внимание? Давайте посмотрим, что у нас получится в комментариях. Пишите.